Здравствуйте, меня зовут Саварин Дмитрий Валентинович. Я работаю с Лестером в санатории автомобилист Нижегородской области Морского района. Мы находимся на крыше одного из корпусов нашей санатория. Вот. Мы стоим около вытяжной системы. Фирмы Турбодефлектор, вот, который мы заказали у этой фирмы для вытяжки из туалетных комнат. Вот. Он крутится за счет э, ветра. Вот. И никаких других потребителей не нужны, в том же как естественный вентилятор электрический. Вот. Установка его несложная. Пару-тройку шурупов и вытяжка готова. Вот. ну Что еще хотел сказать? Заказывайте дефлекторы в, турбе, в фирме Турбодефлектор.